Ну что ж, коллеги, давайте начинать. Меня зовут Тимофей Матриницкий, я руководитель направления «Гордант». И сегодня мы проводим очередной вебинар, посвященный выпуску «Началу производства ключей пятого поколения». На прошлом вебинаре мы говорили про локальные ключи и что из себя представляет работа с новыми ключами в новой системе лицензирования. Сегодня мы поговорим про сетевые ключи. Прежде всего, напомню, чем отличается, что такого нового есть в ключах пятого поколения. Ну, во-первых, это новая аппаратная платформа, полностью переработанное железо, производительность выше, объем памяти больше и более высокий уровень защиты от атак на аппаратном уровне. Во-вторых, изменился внешний вид. Если у кого-то из вас есть коробочки, а я знаю, что они есть специально для ключей, то самое время озаботиться их э, заменой, потому что вся линейка Sign Time и впоследствии код будет переведена именно на укороченные ключи, которые стали меньше в длину на 1 сантиметр. Есть индикация по иконке, индикация семейства и название модели более четко, потому что у нас почему-то очень много было жалоб на предыдущие ключи. Ну, немного, но были жалобы на предыдущие ключи, что не всегда удается разобрать, что там, какая там модель учитывая то, что у нас, например, семейство код не всегда, на ключах семейства код не всегда отражается четко модель то есть, код net например имел надпись просто Гордан код это вызывало такие, некоторые неудобства у конечных пользователей напомню, что когда мы говорим про сетевые ключи, мы имеем в виду пока что Три таких подсемейства. Это подсемейство Гардан SignNet, и все его модификации рассчитаны на 10, 50, 100 и неограниченное количество лицензий. Это Гардан TimeNet, ключ с батарейкой, также рассчитаны на 10, 50, 100 или неограниченное количество лицензий. И не будем забывать про новые программные ключи. Их сетевой подвид – это DLNet. То есть они DLNet. Образуют... То есть в отличие от аппаратных ключей, где предустановлен лимит сетевых лицензий. Программный ключ можно формировать на лету, исходя из вот, лицензии на вашем балансе, по сути, сетевой программный ключ может быть неограниченной емкостью. То есть он формируется по формуле 1, 1 лицензия gardan DL плюс сколько вам нужно лицензии gardan Да, важное обновление в ключах пятого поколения это поддержка сразу двух систем лицензирования. Это Гордант sdk которые у нас существуют уже много-много лет, и новые системы э, Gardant SLK, в которые входят Gardant Station, Gardant Protection Studio и ряд других инструментов. Ну, Gardant Protection Studio – утилита для автоматической защиты от реверс-инжиниринга и привязки к лицензии. В рамках Gardant SLK сделано еще новое API, которое гораздо более бизнес ориентирован. Если вы помните, в SDK, то SDK, кто работает, естественно помнит, в Guardian SDK API оно вертится вокруг ключей, вокруг алгоритмов. Guardian License API крутится вокруг бизнес сущности. То есть Это какой-то компонент, продукт, лицензия. Ключ там на самом деле в этом API вторичен. Гордан Station это система управления лицензированием программных продуктов. То есть весь жизненный цикл лицензии позволяет позволяет эта система управлять. И новый инструмент, о котором мы мельком говорили на предыдущем вебинаре, это GARDANT Control Center. То есть это менеджер сетевых лицензий, вернее, неправильно, это менеджер лицензий, в обязанности которого входит в том числе и распределение корректной сетевых лицензий. Это, скажем так, некий аналог GLDS, то есть сервера сетевых ключей, который входил, входит, вернее, в состав GARDANT SDK. Вот сегодня как раз-таки мы посмотрим, Поближе, что за гордант Control центр такой. Ну, для начала напомню вообще, как работают сетевые ключи, как работает сервер сетевых ключей и менеджер. То есть, есть несколько кейсов, где применяется Гордан Control Center. Вот это кейс, когда Guardant Control Center используется на стороне, на компьютере вендора, то есть на компьютер вас или вашего сотрудника, который занимается предпродажной подготовкой ключей. То есть на ПК вендора устанавливается Гардан э, Control Center, сюда же вставляется аппаратный ключ, который нужно прошить. Вендор через Гордан Station, висящий либо на нашем сервере, либо на вашем, если в случае, отчуждаемого GARDAN Station, создает лицензию, создает, ну, создает продукт, создает заказ. И нажимая на э, «Записать лицензию в ключ» Гардан Station, отправляет лицензию сначала в Guardant Control Center на компьютере вендора и потом помещает в ключ. То есть Guardant Control Center в данном кейсе – это такой транспорт. Ну, на прошлом вебинаре я показывал, как это работает, хотя тогда Гордан Control Center даже не имел интерфейса. Вот сегодня мы посмотрим на его интерфейс. Следующий кейс, который у нас появляется с данным обновлением с выпуском сетевых ключей пятого поколения, это работа гордант Control центра на стороне покупателя ПО. То есть это тот, то самое распределение сетевых лицензий, когда в компании покупателя вашего ПО ставится Guardant Control Center на сервер. В этот же сервер втыкается аппаратный ключ или активируется на нем программный ключ, и с этого сервера раздаются лицензии на уже конечное устройство, на устройство сотрудников, на которых установлена ваше защищенное ПО. То есть защищенный ПО он уходит с нескольких компьютеров на один сервер и запрашивает лицензию. А сервер здесь, в данном случае, Guardant Control Center, менеджер лицензии, он отвечает за корректное распределение лицензий между всеми просящими компьютерами. То есть, например, как это работает? Например, включив аппарат, мы записали 10 сетевых лицензий. Приобрела компания ваше ПО, в нем 10 сетевых лицензий. А у компании 100 сотрудников. Вот единовременно только любые 10 из них могут работать с вашим ПО. Если 11 попытается, любой 11 попытается запустить ПО или какую-то функцию, которая лицензирована вот ПО, по сети, у него это, естественно, не получится, и он будет вынужден ждать, когда кто-то из предыдущих 10, эту лицензию освободит, завершит работу с ПО, и только тогда он сможет ее занять. Кстати, именно поэтому эти лицензии называются «плавающие», потому что они вот плавают от одного клиента к другому, не меняя общее количество. То есть общий, общий лимит, ключ аппаратный и Control контрол центр они контролируют, чтобы не было превышения. Ну и, соответственно, Гордан Control центр также предоставляет возможность для администрирования сетевых лицензий. Сегодня мы посмотрим на это поближе. И еще один кейс, который есть, а здесь уже не обязательно, чтобы ваш клиент был каким-то крупным предприятием с множеством компьютеров, и в целом не обязательно иметь сетевую именно лицензию. То есть Гордан Control центр выступает в данном случае утилитой диагностики и утилитой, в которой можно вернее, сер сервисом, это не утилит, это сервис, сервисом диагностики, сервисом, в котором можно посмотреть, какие лицензии куплены, какие продукты куплены, когда заканчиваются их условия лицензионные, или, может, они уже закончились. Вот мы сегодня на все это Посмотрим. Давайте переходить к демонстрации. Итак, еще раз. Мы начинаем э, вообще процесс лицензирования с создания продукта. Мы забиваем, э, скажем так, не то, что мы продаем, это важный момент, а то, как мы продаем. То есть продукт – это, э, скажем так, свод лицензионных ограничений для вашего продукта. Напишу, сетевая лицензия. Сетевая лицензия. Сетевая лицензия значит способ защиты. Выбираем в данном случае любой. Не будем ограничивать, что только программная или аппаратная лицензия. Схему привязки также оставляем по умолчанию. Добавляем компонент. То есть на всякий случай те, кто не увидел, как создается компонент, это просто название и номер. Есть, за ним не стоит каких-то дополнительных настроек. Добавляем. Сетевую, сетевую лицензию, и здесь, раз уж мы говорим про распределение сетевых лицензий, то, чтобы компонент стал сетевым, нам нужно установить переключатель распределения сетевых лицензий в положение «включен». Дальше есть три варианта для способа подсчета сетевых лицензий. Рабочие станции, подключение и копии программы. Это правило, как гордант Контрол Центр будет подсчитывать тратить ли лицензию из аппаратного ключа или нет например если мы выбрали 10 рабочих станций то только с 10 компьютеров одновременно можно только на 10 компьютерах одновременно можно будет запустить программное обеспечение защищенное на компоненте номер 9 при этом в рамках одной сетевой в рамках одной одного компьютера можно будет запускать неограниченное количество копий то есть мы можем на каждом из 10 из 10 рабочих станций запустить по 100 копий ПО. Но при этом количество рабочих станций у нас превысить 10 не сможет. Если мы выбираем, ну, допустим, копии программы, тогда, естественно, считаются именно копии программы. То есть э, суммарно со всех хостов, со всех компьютеров. То есть мы уже не ограничиваем, не ограничиваем, по сути-то, не считаем количество компьютеров, мы считаем только копии программ. Ну и, соответственно, количество этих копий, количество рабочих станций, есть количество подключений. Еще одна опция, но количество подключений немножко хитрая Настройка, она актуальна, например, когда у вас запускается не ПО, а, ну, допустим, видеокамера. Когда у вас, так называемый, хэндл, он один. Когда у вас устройств много, а хэндл всего один. Вот тогда используется количество подключений. Ну, кому интересно, я подробнее потом об этом расскажу. Так, на самом деле нам больше здесь, все настройки мы уже видели в предыдущем вебинаре, то есть они достаточно стандартные. Так, и, значит, создаем продукт. Вот мы создали продукт. Следующий шаг наш, это, если следовать workflow, это привязка приложения, а именно привязка компонентов к вашему... Программам обеспечению вашим библиотекам, экзешнику и так далее. Мы немножко сейчас нарушим этот порядок, чтобы у нас более логично выглядела презентация. Мы сейчас э, выпишем лицензию на этот продукт. Да, так можно сделать. Не обязательно нам выписывать лицензию. Именно после защиты мы можем это сделать и до. Можем создать заказ. Мы сейчас просто смотрим, как выглядит Прошивка ключа сетевого. Мы выбираем аппаратный ключ. У нас уже указан продукт, который нам нужно. Я записать в аппаратный ключ. Нажимаем, аппаратный. Так, нажимаем «Подтвердить». Смотрите, как только... Помните, я говорил во время презентации, что один из кейсов применения использования Гордан Control Center – это прошивка аппаратного ключа. вот Как только я нажму на «Подтвердить заказ», Гордан Station попытает, проверит, есть ли на моем компьютере Gardan Control Центр. Если его нет, то мне будет предложено его установить, скачать. Есть, если вы увидите такое, вот на данной странице всплывающее окно, не пугайтесь, нужно просто скачать Gardan Control Center, поставить его, и тогда вы сможете прошивать ключи. У меня он установлен, поэтому мы нажимаем прошить, видим страницу прошивки, вставляем аппаратный ключ, который нам нужно. Вот у нас он определится. И его прошиваем. Опять же, если нам нужно прошить в рамках одного заказа сразу 100 ключей, можно установить галочку автоматическая запись лицензии. Тогда вам останется только перетыкивать. Ключи в USB-порт, запись будет проводиться автоматически. Вот, наш ключик прошит. Все, его можно передавать клиенту. Обращаю внимание, да, что я сознательно нарушил стандартный workflow. Записывать лицензию перед тем, как защитить ПО, немножко опасновато, потому что если вы передумаете, что-то измените, этот ключ придется прошивать заново. Теперь давайте посмотрим. То есть все, этот ключ, в него записана лицензия, мы можем отдавать его клиенту. Теперь давайте посмотрим, что нам нужно сделать с программой. Раз, чтобы ее защитить. И два, как она будет работать уже на компьютере конечного пользователя. Да, на Station нам больше не нужен. Так, для того чтобы защитить приложение, у нас есть два пути: воспользоваться утилитой автоматической защиты либо встроить Guardant Api. Сегодня мы посмотрим два варианта. То есть мы заходим в Guardant Protection Studio, вводим тот те же реквизиты, которые мы использовали для входа в интерфейс Guardant Station. Здесь нам достаточно добавить программу. Я сейчас не буду углубляться именно в Технологии защиты, просто посмотрим, что изменилось по сравнению с защитой по... для использования вместе с локальными ключами. Мы добавляем файлик, мы выбираем компонент. Я... Я của, Cara, я, Продуктом выбирать не обязательно, на что здесь важно обратить внимание: это на режим поиска, когда мы используем локальные ключи то режим, это режим поиска лицензий, Когда мы используем локальные ключи, то здесь имеет смысл установить значение только локальной. Когда мы используем сетевые ключи, если мы, то есть если мы выберем режим поиска только локальный, то защищенный ПО просто не будет искать гардан Control центр не будет искать удаленный сервер, естественно, к нему не подключится и постоянно будет выводиться плашка, что лицензия не найдена. Поэтому при защите сетевого софта нужно выбирать либо только удаленный режим поиска, либо комбинированный. В случае с комбинированным, естественно, приложение будет искать лицензию как на локальной машине, так и на удаленной. Так, ну удаленный. Теперь смотрите, второй важный момент. Вот у нас есть наш файлик. Для того, чтобы файлик корректно находил гардан control центр на удаленном сервере, ему нужно помочь. Для этого есть два пути. Либо встроить в сам файлик, ну, грубо говоря, пути к этому файлу, о, по, по, извините, пути к серверу, хост-нейм, порт какой-то, либо подложить ини-файл. Когда мы подкладываем ини-файл, у нас приложение сразу знает, на какой сервер ходить, по какому порту. Ну, на самом деле, кто пользуется GLDS в рамках Guardant SDK, тот прекрасно знаком с этим файликом клиенты Это у нас, соответственно, вот эти три файла мы уже передаем конечному пользователю вместе с ключом. Все, у него для того, чтобы... а, Ну, естественно, Gardant Control Center мы тоже ему, естественно, передаем. Все, для того, чтобы ваше приложение работало и сетевые лицензии распределялись, этого достаточно. Теперь давайте посмотрим, во-первых, как работает Guardant Control Center, а во-вторых, как... А, ну, грубо говоря, давайте посмотрим на примере приложения, в которое уже встроено а, вот, файл Grand kalentini в который уже встроен. Мы сознательно ничего не рисовали, я вот сейчас продемонстрирую файлик, который используют наши тестировщики, программ это вот такая... Программа, которая как раз-таки позволяет нам все проверять. Для начала убеждаемся, что у нас вбит сервер. Это сервер наш внутренний. И проводим поиск лицензии которая на нем есть. Я открою вам. И давайте, вернее, сначала посмотрим, как вообще Гордан Control Center выглядит, прежде чем к нему подключаться. Обращаю внимание, да, что у меня открыты сразу две версии. У меня открыто на локал хосте Guardant Control Center, с помощью которого я прошивал ключи. А также есть. Сервер, э, менеджер лицензии на удаленном сервере. Вот давайте посмотрим. Вот на нем есть 5 ключей. 4 аппаратных разных моделей и один программный. Сразу обращаю внимание, что уже есть ключик с истекшей лицензией. Уже мы сможем посмотреть, что там за продукт, что там за компонент, какие ограничения у компонента, какой сетевой ресурс и есть ли активные сессии. Активная сессия – это... Uh, занял ли хоть кто-то сейчас сетевую лицензию с данным uh, компонентом? То есть в, в, на этой странице мы видим, получается, список ключей и плюс их лицензионные ограничения, все которые есть. Давайте попробуем теперь посмотреть, что случится с интерфейсом Гордан control центра если мы запустим программку. Сейчас... Представим, что мы, я сейчас запускаю программу как бы с конечного устройства, на котором работает защищенное ПО и которое для работы требует, во-первых, наличия ключа, во-вторых, наличие в нем соответствующих лицензионных ограничений, и, в-третьих, наличие в данной локальной сети сервера сетевых лицензий. Вот обращаю внимание, да, что сейчас я, допустим, запускаю вот эти два компонента. Я запускаю ПО, которое защищено на вот этих двух компонентах. Проводим логин. Вот у нас есть восьмой компонент. Давайте развернем продукт, чтобы было видно. Вот у нас продукт с компонентами, и мы можем сейчас посмотреть, как будет меняться. Вот все внимание на активные сессии и на ресурс лицензии. Мы сейчас на компоненте 8. Используем лицензию. Вот, у нас прошел запрос гордой фичи логин, у нас скушалась одна э, лицензия, мы тут лицензируемся по количеству рабочих станций, и у нас появилась активная сессия. Обращаю внимание, это то, о чем я говорил. Если я сейчас сделаю второй логин, то произойдет следующее. У меня количество активных лицензий стало два, но при этом ресурс не изменился, потому что я все оба этих запроса шлю с одной и той же машины а подсчет у нас по количеству рабочих станций. Тем временем, если я девятый компонент, который у нас считается по, по логину, пытаюсь на него залогиниться, у меня будет считаться каждое подключение. Вот, вот второй, все. Третье, третье подключение я уже не могу выполнить. То есть, если я постараюсь, у меня ничего не получится. Давайте теперь посмотрим, какие возможности есть у администратора. Вот на, э, в компании вашего клиента сервер. На сервере стоит Garant Control Center. Вот у вашего администратора есть этот интерфейс. Что он может с ним сделать? Ну, во-первых, он может посмотреть активные сессии. То есть здесь видно, какой пользователь. Вот правая колонка. Имя, имя пользователя. С какой машины. Какой процесс. То есть этот процесс у нас называется... Гардей, вот, фича, API, тест вот, Какой процесс запускает, а, кушает эту сетевую лицензию, у какого компонента, продукта и ключа. Соответственно, слева, в столбце слева, будет список хостов, список компьютеров. И можем, мы можем переключаться и в режиме реального времени смотреть, какой у нас хост занимает, какие лицензии, а, и как он их вообще использует. Теперь, соответственно, если я закрываю программу, у нас высвобождаются все, все лицензии и. Обнуляются все активные сессии. Все. Теперь, соответственно, можно будет с другой машины запускаться и просматривать. Запускаться и работать с ОО. А еще одна возможность, которая перекочевала на самом деле в Гордон Контрол Центр из ГЛДС, это возможность резервировать лицензии. Вот простой кейс, который, кстати, случился и. У нашей компании мы купили продукт, защищенный сторонней системой лицензирования, и а, возникла такая ситуация, что СПО периодически работают ну, около там, 30 сотрудников, при этом лицензии было куплено всего 5. Ну, не предполагалось, что будет, слишком часто используя это софта. И в какой-то момент одному из наших топ-менеджеров очень надоело, что он каждый раз, когда пытался запустить ООО, лицензия была занята. И в какой-то момент ему топ-менеджеру очень надоело, что он, он никак не может просто выйти, все, все время лицензия занята. И поэтому для него как раз-таки вот для, на такие случаи сделана возможность резервирования лицензии. То есть когда администратор заходит в раздел «Настройки», Здесь указывает хост, который ему нужен. Ну, допустим, сейчас я пишу выдуманный хост. А, указывает, что за продукт, указывает, что за компонент, указывает количество лицензий и резервирует. Что это значит? Это значит, что из общего пула лицензий, если включить 5 лицензий, то в данном случае одна всегда будет жестко закреплена за компьютером ГРД СРВ 2 и всем остальным сотрудникам компании останется уже не 5, а 4 лицензии. Даже если компьютер GRD Service 2 не использует лицензию, она все равно будет за ним занята. То есть это дает гарантию то, что у нашего топ-менеджера всегда будет лицензия на пол. Кстати, да, еще я забыл поделиться одним кейсом касательно файла GRD клиент INI. Вот абсолютно реальный кейс, который случился, опять же, с нами. Этот файлик. Опять-таки приобрели ПО, оно такое узкоспециализированное, но достаточно известное, очень давно существующее на рынке. я ну Мне не так много лет, но я помню, что мы этим ПО пользовались даже еще в школе. И вот мы приобрели ПО, и IT-отдел столкнулся с какой-то проблемой. Почему-то на одном компьютере все работает прекрасно, а на другом не работает вообще. Это уже... Читают документацию, обращаются в техническую поддержку. На выяснение... почему техническая поддержка, кстати, была не в курсе? В чем проблема? Вот на выяснение ушло два дня, а все оказалось достаточно просто, что рядом с файликом не был настроен этот, рядом с исполняемым файлом не был настроен ну, вот, аналог ген-клиентыни. Вот на выяснение этого у нас ушло два, вот, два дня на выяснение этого технической поддержки. Поэтому лучше, конечно, это интегрировать файлик n клиентыни и выводить его прямо внутри вашего пола. Ну, по крайней мере, мне было бы как пользователю гораздо так удобнее, чем читать инструкцию по тому, куда какой файлик положить и что там в нем настроить. Возвращаемся в гардан Control центр Пока что... Тут настройки, только самые, которые мы посчитали, только самые необходимые. Понятно, что он будет обрастать. Но пока что это все. То есть у админа есть пока возможность только заводить резервирование лицензий, просматривать ключи, просматривать, когда какая лицензия стечет, какой у нее ресурс. И также есть возможность не только у админа, а вообще у любого пользователя, у которого будет установлен гордант Control Center, это просматривать диагностическую информацию по ключу. Ну, вот кто знаком с Gordant SDK, знает утилиту диагностики. Вот здесь встроена эта утилита диагностики. То есть мы на любой ключ можем ткнуть и посмотреть, ну, во-первых, состояние микропрограммы, его ID, дату производства, версия прошивки, режим работы, в данном случае да, вот у нас WinUSB, какие-то флаги. И если, допустим, у клиента что-то не получается, и вам нужно запросить в него диагностическую информацию, можно не просить его делать скриншот, а просто выгрузить файлик через отчет диагностики ключа. Ну, естественно, по программным ключам то же самое. Вся диагностика, которая вытаскивается из ключа, она здесь выводится. Теперь давайте немножко поговорим про дальнейшие планы. Что мы планируем вот до конца года и там на первом, полугодии следующего года. Ближайшие планы, которые есть у нас снизу, самые ближайшие, сверху чуть-чуть поодаль. Вверх это управление памятью в ключах. То есть мы в Garden Station помимо управления лицензиями, отгрузка, обновление, добавим еще и управление памятью, то есть возможность записи чтения каких-то произвольных данных. Строки, числа, бинарные данные и управление ими в новой концепции. То есть это... Назначение их, для, на, на, на, на, добавление их в продукт, добавление их в заказ, редактирование их, соответственно, в продукте в заказе, и отгрузка по специфическим правилам. Естественно, я, когда состоится релиз, сделаю об этом вебинар. Дальше, это система рекомендаций в Гордон Control Center. Уже не раз к нам обращаются почему-то конечные пользователи, вот не вендоры, а конечные пользователи, и говорят, слушайте, а как нам ä, посмотреть? Опять же, вот кейс. Мы купили 10 сетевых лицензий. У нас предприятие достаточно большое. Софтом пользуются не очень часто, не очень много специалистов. Вот мы хотим понять, у нас хватает нам этих 10 лицензий или не хватает. Или у нас э, бывает так, что сотрудник заходит, получает отлуп и вынужден ждать, когда другой сотрудник освободится, освободит э, лицензию перестанет работать с программой. Вот в Гардан-контрол-центр будет добавлена рекомендательная система, которая как раз-таки выводит аналитику и рекомендует конечному пользователю, что ой, вам надо докупить сетевую лицензию. Поэтому если у вас, как у вендоров, есть какие-то предложения, дополнения на этот счет, вот, буду очень рад услышать. Третий пункт – это да, исторический, наверное, пункт, потому что что-то долго мы к нему идем – это программные ключи в macOS. То есть мы как раз таки сейчас уже ведем разработку, чтобы у нас ключики программные заводились и под операционкой Mac. Это триальные программные ключи, опять же таки, сделанные не по, модели, по старому принципу, как это было сделано в GARDANT SP, GARDANT SDK, а по новому. смысл триальных ключей, уже да, не в том, чтобы раздать триальный ключ, он в том, чтобы сделать демонстрацию ПО, чтобы у вас купили потом это ПО. Вот, то есть процесс продажи ПО, он должен быть слитным. Процесс продажи, включающий предложение от реального ключа и предложение боевой лицензии. Это должен быть слитный процесс. В случае с реальными программными ключами мы этот процесс делаем, постараемся по крайней мере сделать именно слитным, чтобы бизнес-процесс не рвался. И, наверное, самый тяжелый пункт, он включает сразу много-много отделов наших, это перевод Ключи семейства код на рельсе пятого поколения. То есть в GARDAN Station еще добавится возможность управлять загружаемым кодом. Ну, соответственно, для ключей код. Коллеги, на самом деле это все. У нас сегодня получился такой коротенький вебинар. Давайте теперь перейдем к вопросам. Так, а есть ли режим, чтобы одно и то же защищенное однократно приложение работало с тайм-ключом и с обычным локальным? А если мы говорим про ну, немножко нужно подробности, если мы говорим про а, временной алгоритм, то естественно он будет работать только, ну, например, какой-то вот модуль вы защитили на компоненте, ограниченном по времени. Есть, естественно, если вы этот компонент уже не ограничен, а, естественно, этот компонент, который ограничен по времени, вы в локальный ключ просто не запишете. Тем не менее, если вы компонент с одним номером лицензировали по-разному, в тайм-ключ вы загрузили компонент, лицензированный по времени, а в сайн вы загрузили компонент, не ли, этот же компонент с этим же номером, но не лицензированный по времени, то приложение будет все равно, с каким ключом работать. Оно будет работать и с тем, и с другим. Я надеюсь, я ответил. Евгений, если я не ответил, вы мне, пожалуйста, напишите, и я уточню. Как лучше прятать коды доступа к ключам API в коде C-Sharp? У нас пошли тяжелые вопросы. Если вы не возражаете, поскольку у нас сегодня вопрос про сетевые ключи, я на этот вопрос отвечу уже лично. В переписке, хорошо? Мы сейчас не отвлекались, но вопросы по защите. Скажите, пожалуйста, как дела обстоят с поддержкой Linux? Сервер лицензии есть под эту ОС или только под Linux? Да, под Linux есть, конечно. Под, э, Андрей, под Mac OS пока сервера этого нет. То есть с Маками как раз-таки мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас все заводилось на Mac. На текущем этапе у нас под Mac заводится только ключи кода. Они заводятся, скажем так, не так, как на Windows. То есть на Windows. В Windows гораздо больше возможностей. Но на Маке сейчас есть только ключи Garden Code. Соответственно, там даже сейчас сайны и таймы не запустятся, только код, код тайм. Так, ну если у нас уже пошло, да, спасибо, Александр, у нас уже пошло обсуждение, как лучше начать спрятать коды доступа, никак и все равно можно вытащить, поэтому просто надо использовать коды на записи мастер в Софте. А если где-то в тексте отличие пятого поколения почитать? А, уточните, пожалуйста, вы имеете в виду из ПО почитать или в целом почитать вообще информационную, грубо говоря, листовку на тему пятого поколения? Если информационную листовку, вы можете зайти на сайт, там прям главный баннер, ключи пятого поколения, там будет целый, целый список нововведений того, что там сделано. Р, да, Дмитрий, рабочего стола нет? Правильно. Должно быть видно слайд со службой поддержки. А, прошу прощения, да, я же, я же хитрый человек, я включил да, презентацию и показываю вам, как в Garden Control Center отображаются локальные ключи, извините, пожалуйста. Так, вот, в Garden Control Center, я сейчас открыл его на локал хосте, и вот у меня локальный ключ, вами который мы как раз таки... А, нет, мы, мы прошивали сайт Вот да, локальный ключ, соответственно, я и диагностику могу по нему, по нему посмотреть, посмотреть, что там за продукт, посмотреть, что там за компоненты. Ресурс лицензии, естественно, поскольку локальный ключ будут отсутствовать, здесь есть локальный пока. И важный момент, в данной версии гардан Control центра для локальных ключей нельзя посмотреть сессии. Сессии – это пока что прерогатива только сетевых ключей. Так, давайте тогда не буду останавливать презентацию, демонстрируем мне. Есть ли какие-то подвижки с облачной защитой, когда все сервера у клиента в облаке выделять физическую машину, они не хотят? С облачной защитой вопрос, на самом деле, такой достаточно обширный. Тут надо узнавать конкретно, что за кейс. Светлана, напишите мне, пожалуйста, на... давайте я отключу презентацию. Вот, на вот этот адрес, и мы уже предметно на эту тему поговорим. Потому что, по сути, что такое облачная защита? Это, по сути, гоордан-контрол-центр, висящий на сервере. Вот и все. И защищенное по, где бы оно ни было, оно просто ходит вот через там, большой интернет к этому гоордан-контрол-центру и запрашивает у него лицензию. Вот, вот один из вариантов таких достаточно простых для реализации облачной лицензии. Если вы имеете в виду что-то другое, то вот давайте уже в переписке это обсудим. Да, вот вижу, вот ссылка, да, именно на эту страницу, где описано вот, особенности ключей 5-го Что происходит с защищенным приложением, если сервис лицензии недоступен по сети? Если он недоступен, то, естественно, защищенное приложение через коротенький промежуток времени ну, очень коротенький, то есть это может быть вплоть до миллисекунды, оно сразу отключается. Это либо, ну, зависит от настройка, от того, как вы защищаете. Все это может быть там, миллисекунды, это может быть э, сколь угодно времени. Если вы запрашиваете, что говоря, запрашиваете лицензию там, раз в час, Например, или по, при, при нажатии на конкретную кнопку, ну, соответственно, при нажатии на эту кнопку, если Гардан control Центр упал, то при нажатии на эту кнопку, естественно, выдастся плашка, что лицензия не найдена. Если, соответственно, все ПО защищено, то оно периодически ходит на Гардан Контроль Центр и проверяет, а можно ли ему работать. Если в облаке, то в него нельзя, в этом физический ключ. Да, объясню, что я говорил. Когда мы, облачная лицензия, я имел в виду, что guardaunt control центр вы можете развернуть у себя. То есть вы раздаете ПО свое, которое размещает клиент на своих серверах, а guardaunt control center стоит уже у вас. Вот, например, такая схема может быть. То есть, соответственно, физический ключ вот у вас, а не у клиента. Клиенту он не нужен. Да, вот написано, без физического сервиса достаточно использовать программные ключи вместо аппаратов. Если я так понял, вопрос, то здесь может быть масса вариантов того, что, что именно имеется в виду подобно лицензии, как виден этот процесс, какие есть требования. Ну да, один из вариантов – это программная лицензия, причем она, опять же, зависит от того, что это за сервер. Если сервер выделенный, и с него можно считать данные о железе, ну, тогда да, можно поставить туда программный ключ. Если это какая-то виртуальная машина, и там нет вообще статичного железа, тогда нужно привязываться к ну, другим параметрам, не к, к, к, к железным параметрам, к MAC-адресу, к IP-адресу, например, к доменному имени, например. Уточнение. Уточнение по виртуальным машинам, если сетевой ключ используется в варианте комбинированной. Сергей, не совсем понимаю вопрос. Мы же говорим про ключ, может ли лицензия работать на виртуальной машине. Я правильно понимаю? Так, я, видимо, пропустил этот вопрос. Да? Да, какие есть вариан... да, извините. Какие есть варианты защиты от запуска большого количества лицензий? На... Сейчас. меня почему-то очень, очень дергается чат. А какие есть значит, варианты защиты от запуска большого количества лицензий на нескольких виртуальных машинах на одном компе с локальным ключом? Еще почти лицензии на. Ну, смотря, что это за ключ. Если это аппаратный ключ, то ему, грубо говоря, это все равно. У вас локальная машина не локальная, он все равно в нем же хранится количество лицензий. Он больше, чем в него записан. Но если это локальный ключ, то одна лицензия. Если это сетевой, там с 10, сетевых лицензий, ему все равно. Из виртуальной машины его вызывают или нет. Потому что он считает все аппаратный ключ, он считает все сам. И за пределы. Уже за, за пределы, которые вами установлены как вендором, количество лицензий уже не выйдет. GLDS больше не будет дорабатываться. А... Ну, если в GLDS находятся какие-то баги, какие-то проблемы, какие-то, скажем так, must-have улучшения, то, конечно, будет. Разумеется, То есть про Гардан ТСДК никто не забывает, никто не собирается его, эту систему убивать. Это хорошая, большая, приличная, приличных размеров и приличной мощности и приличного достоинства системы. Поэтому... Но какие-то вот кардинальные улучшения, ну, например, вот, рекомендательную систему, если мы говорим про на Катрон Центр, будет вот рекомендательная система. В ГЛДС такого не планируется. Мы считаем, что Гардан ТСДК – такая достаточно самостоятельная система, и она в каких-то таких резких кульбитах в сторону не особо нуждается. Потому что как раз у нас, вот Гардан ТСЛК создается как такая бизнес-ориентированная уже система лицензированная. Если Гардан ТСДК – система ориентирована именно на разработчиков, на алгоритмы шифрования, на возможность редактирования всей памяти ключа, вот, то вот SLK сделан немножко для других целей, для других клиентов, скажем так, с другими требованиями. Так, если есть, наши технические специалисты могут как-то помечать вопросы, потому что у меня почему-то очень сильно дергается чат. Я иногда теряю, где, где я ответил, где Нет. Если так, без риска. Так, ну, насущный вопрос. Насколько локальные физические ключи защищены от эмуляции без облачной защиты? Имеет, имеет ставить, и, ну, видимо, имеет смысл ставить на приложение автозащиту, предлагаемую из коробки. Ну, если вы имеете нашу коробку, то смотрите, Давайте я включу демонстрацию и покажу. Ну, смотрите, да. Вопрос в целом про эмуляцию ключей это сложный вопрос, и он как я говорю, это вопрос не столько к производителю ключей, столько к разработчику, который их использует. Можно взять самый навороченный, самый крутой ключ и защититься, но ну, так из, из, из рук вон плохо, что защита, этим, с использованием используем этого навороченного ключа, вообще никак не будет по надежности отличаться от защиты. С, ну, то с флешкой обыкновенной. Если разработчик защищается, ну, грубо говоря, неправильно, то ключ к этому факапу не имеет вообще никакого отношения. Смотрите, если мы говорим про, про автозащиту, то здесь есть несколько нюансов. Во-первых, режим, который я показывал, Номер компонента, номер продукта, это именно, вот нельзя здесь написано, это привязка к лицензии, это не защита от реверс-инжиниринга. Да? Защита от реверс-инжиниринга – это отдельный, отдельный блок. Если вы защищаетесь просто выбрав компонент, надо понимать, что от профессиональных хакеров, которые будут у вас целенаправленно ломать и применять такие свои огромные знания, какие-то спецсредства, вот этот пункт не спасет. То есть нужно использовать как раз-таки защиту от реверс-инжиниринга, вручную загружать map-файл, вручную, в случае с ну, нативными приложениями, вручную выбирать функции, и тогда только к этим функциям будет применена, применен особый алгоритм, так называемая виртуализация кода. Если вы ограничиваете столько привязкой к лицензии, вернее, давайте так. Если вам нужно максимально защитить, то защита от реверс-инжиниринга, вот этот пункт, обязательно. Вот, я надеюсь, я ответил на вопрос. Вот он меня опять скакнул. скакнул. Ча то я почему-то не вижу, где будут вопросы. Поэтому, да, давайте еще раз, значит, Сергей. Э, ставить защиту из коробки нужно в любом случае протектор, ну, да, не важно, наш или чей-то другой, не важно, протектор, если вы хотите защищаться, эта штука абсолютно 100% необходимая. Поэтому мы считаем, что вот наш, именно если защищаться в варианте как раз таки защиты от реверс-инжиниринга, то защита вот в этом варианте она достаточно надежна. Но при этом, естественно, это не отменяет, например, встройку API. Ну, Например, вы хотите встроить API и усилить еще защиту какими-то своими алгоритмами, напишенными. Дергать ключ как-то, асинхронно, например, дергать ключ там, раз в какой-то период или по какому-то триггеру Пожалуйста, тоже допускается. Поэтому, если вы в ключ, условно говоря, вот, я вам даже рассказывал на каком-то вебинаре, что почему-то э, очень частая ошибка, Вернее, очень скажем так очень частый миф, который есть у клиентов, это то, что надо все, все, что нужно сделать, это проверять наличие ключа. Вот при запуске я проверил, что у меня ключ есть и все. И дальше ключ есть, все, но ну, дальше работа. Ну понятно, что это как бы не защита от слова совсем. Вот в этом случае да, делать эмулятор, например, никто не будет, потому что ну, это не защита вообще, то есть ее просто проще обрезать, вырезать и все. Если вы гоняете, допустим, вы отказались от протектора, вы встраиваете только API, и просто каждый раз, при каждом запросе к ключу, шлете просто одни и те же данные и получаете просто одну и ту же информацию в ответ, ну, тут как бы я тоже особо смысла в эмуляторе не вижу. Это тоже как бы, прекрасно отрезается. И вот я говорю именно про это, что очень все зависит от того, как, как именно вы защитились. То есть, как сказать, для любого хакера лезть с паяльником в ключ – это вообще последнее дело. Потому что вот проще как раз-таки проверить ПО на наличие ну, таких откровенных дырок. Uh, опять же, Сергей. Мой вопрос физические ключи. Насколько они защищены от эмуляции? Пример взлома покупают одну лицензию с одним физическим ключом на uh, удаленную машину без доступа к сети. Эмулируют ключ, распространяют лицензию на нужное количество машин. Сейчас на удаленную машину без доступа к сети. Окей. Uh, Сергей, не могу ответить однозначно, потому что насколько защищены, вот, но отвечу вот если хорошо, вот, это же не будет ответа, правильно, поэтому, uh, скажем так, давайте вот тогда, тогда давайте по-честному, смотрите, uh, в принципе, ни одно защитное решение не защищено на 100%, то есть абсолютно любое защитное решение, неважно там, защита ПО, защита веб-сервисов, защита даже физической защиты. Да, ни одно э, защитное средство, ни одна защитная мира не является стопроцентной. Вопрос все, все время, всегда, да, разработчики защиты, и, и физической, и компьютерной, неважно, они борются не за то, чтобы сделать э, защиту непробиваемой, они борются за то, чтобы повысить ценник по взлому этой защиты. Вот если вы спрашиваете про ценник, я его не назову, потому что вообще любой взлом аппаратных ключей... Почему аппаратные ключи считаются гораздо более надежным средством, чем а, программные? То есть взлом аппаратного ключа – это в целом геморрой очень большой. А при этом важно понимать, что есть ключи очень разные. То есть если мы говорим про... Ну вот, ну, допустим, вот важное обновление, которое было еще в четвертом поколении, это шифрование трафика. То есть любая, любой запрос, который ключ шлет в ПО, он шифруется на сессионных ключах. То есть если вы как раз таки шлете, ваше ПО шлет в ключ просто одно и то же каждый раз, то злоумышленник, сидя на USB-шине, он будет каждый раз видеть, ну, не каждый раз, раз по-моему, раз в 15 минут, если я не ошибаюсь, он будет видеть, Разные какие-то данные, и он не, не поймет, что это одно и то же гоняется. А, вот если, например, в ключе нет шифрования трафика, а я говорит, повторюсь, у нас даже в ключах четвертого поколения есть, не говоря уже про пятый, то, соответственно, ну, там эмулятор э, гораздо сделать попроще, что ну, встаешь на USB-шину и начинаешь собирать табличный эмулятор, от чего приложение спросило и от чего ключ ответил. Вот когда табличка полностью собрана, вот тогда, может, тогда можно делать эмулятор. Там этот, ну... Я не скажу, что прям совсем просто. Нет, не просто. Все равно нужно посидеть очень долго. Именно поэтому, когда вендоры защищаются ключами, у которых нет шифрования трафика, они вынуждены как раз-таки придумывать очень хитрые алгоритмы, встраивать API, придумывать очень хитрые алгоритмы потому как вот этим табличным эмуляторам противостоять. Если мы говорим про четвертое пятое поколение, то уже вот данный метод он не работает. Если мы говорим про ключи Гардан Код, ну, понятно, что там, ключ Сайн, да, он, он в себе, по сути, хранит только... Ну, вот, Сайны, тайны, все, все, по сути, ключи, они хранят в себе алгоритмы шифрования. И ключи, соответственно, шифрования. А, то есть это одна степень защиты. Наш такой, скажем так, флагманский продукт – это ключи гардант Код, который в себе хранит вообще кусочек программы. А это другая степень защиты. Поэтому вот делать эмуляторы для этих ключей, да? ну, я говорю, я не, я не берусь назвать стоимость. Я знаю, что это... А, мне сложно представить, скажем так, кейс, в котором это было бы экономически оправдано для хакеров. Возможно ли это сделать? Да, возможно. Безусловно. Любой ключ, но ну, не, не существует технологии. Это же все-таки криптография, криптография, она так или иначе завязана на... Это какой-то это математика, математика имеет какое-то, компьютерное особенно, она имеет какое-то ограничение. То любой пароль, неважно какой он длинный, если это пароль в компьютере, его можно перебрать в любом случае. Поэтому, э, возможно ли? Да, возможно, но степени защиты там отличаются очень сильно. То есть, если вы хотите прям максимально защищаться, чтобы все было... С, с, вот, Супер снизить любые вероятности. У вас пол стоит там, миллион рублей за копию, да, и вы хотите максимально снизить любые, абсолютно любые риски. Вы знаете, что его все хотят, его точно будут пытаться сломать. Ну, тогда Гордант код в помощь. А, так, давайте. Если не очень... А, а, раньше не очень хорошо работала защита библиотек DLL или BPL для DELF. Сейчас это работает... А, вот можно скачать из ссылка и попробовать. То есть у меня нет информации про то, что часто что-то работает не так. Поэтому да, да, работает, вот можно скачать, протестировать. Где можно подробнее почитать про защиту от реверс инженеринга а, Я вам пришлю материалы, ссылки, что у нас есть в документации, но они немножко разбросаны по документации. Вот, ну и в целом я думаю, вот, статей достаточно много. Вот у нас здесь вместе с нами один из наших очень таких давних клиентов, вот Александр Багель. Вот он писал он, многократно, не, много статей ровно-таки на эту тему. А если будет физическая машина, терминальный сервер, к которому будут подключаться несколько пользователей, например, по RDP? Тогда, получается, один физический ключ смог использовать сразу множество пользователей, количество которых будет ограничено только мощностью сервера. Нет, по-прежнему, если это локальный ключ, то ему абсолютно все равно, что происходит вот за пределами его корпуса. Там виртуальные машины, RDP, ему все равно на этот счет. Он жестко контролирует, что одна копия, он с ней будет работать. В этом случае, да, проверяю, что если RDP, то не работает, не давай запуск с локальным ключом. А, вы имеете в виду, если копия одна, если копия по-одна, тогда да, тогда да, конечно. Тогда да, вот вам Иванов подсказывает правильно. Будет ли в SDK поддержка за автозащитой NetOrg приложения? Ну, немножко да, не по теме вебинара. Она сейчас есть, но только в API. Там есть только API. Автозащита. Вот пока про планы именно по автозащите автозащите.NET пока не могу сказать. Представьте ли вы консультации платные по правильной защите приложений? Да, конечно. Да, конечно, у нас есть на сайте услуга «Консалтинг», да, в рамках нее мы, и, ну, зависит от того, где вы, то есть мы можем даже приехать, связать с разработчиками, конкретно погрузиться в конкретный кейс вот, и предложить здесь конкретное уже решение, не общими фразами, Вот тут надо вот так, а конкретный уже кейс. Да, такой есть. У нас получился ответ на вопросы дольше, чем, дольше, чем вебинар. Вот я постараюсь, да, чтобы он был длиннее в следующий раз. А, где и как можно получить запись вебинара? Запись вебинара будет выложена, ну, во-первых, в YouTube, во-вторых, на э, сайт, в раздел, э, наши технические специалисты, наверное, поправят, в раздел «Мероприятия». Сейчас, если вы зайдете на сайт «Актив», то э, на сайт «Актив», на сайт «Горданта», там будет раздел «Мероприятия», там будет «Вебинар», и вот на его странице будет опубликована запись. Но в любом случае, я думаю, что мы сделаем рассылку с этой записью. Да, вот, Сергей, вот в чате ссылочка на страницу консалтинга. Александр, спасибо, да, вот есть цикл статей о организации защиты у вас в блоге. Спасибо. Коллеги, я предлагаю на этом закончить. Если у вас есть вопросы, а самое главное – предложение, потому что вы хотели бы видеть вот в следующих версиях, что вот вам остро не хватает или вашим пользователям, сказали, вы, пожалуйста, пишите на hotline собака Тро. этот фидбэк будет очень полезен. поэтому Мы за него будем очень благодарны. А как же вкладка «Вопросы»? Неужели я игнорирую вкладку Нет, нет, нет, нет. А если. Так, хотел закончить. Нет, не получилось. А если режим, чтобы одно и то же приложение работало? Так, это я ответил. Ну, на всякий случай, давайте еще раз. Если режим, чтобы одно и то же приложение работало с тайм-ключом и с обычным. Если вы загружаете в два, в, в сайм ключ в тайм-ключ, один и тот же компонент с одним и тем же номером, ну, в time соответственно, вы загружаете лицензированный по времени, в sign ключ вы загружаете лицензированный не по времени, то вашему ПО будет все равно, с каким ключом работать. ПО в целом, вот обратите внимание, когда мы проводили защиту, и это, кстати, довольно-таки большое отличие от Гарден uh, SDK, когда мы проводили защиту, у меня на компьютере... Не обяз... на компьютере разработчика не обязательно должен присутствовать ключ, не обязательно должна присутствовать лицензия. Это не нужно все. Достаточно просто указать номер компонента и нажать «Защитить». Как конкретно лицензирована этот компонент? По времени, по запускам, сетевые лицензии. Это не имеет никакого, никакого значения. Поэтому в, в кейсе вот Евгений, который спрашивает, там, э, да, и тайм-ключ, и Sign ключ если в них один и тот же компонент, на котором защищено ПО, то приложение будет, естественно, с ним работать. Интересует раздельное лицензирование продукта. Например, задаем 5 лицензий на один продукт, 3 лицензии на другой, должно отслеживаться по продуктам. Такое возможно... Так, давайте так, раздельно лицензируем, на один продукт. Э, честно, ставить ставить меня в тупик, потому что я не очень понимаю... Почему у вас возник такой вопрос? Ну, конечно, что 5 лицензий на один, разумеется, конечно. То есть вы можете, допустим, в одном продукте сделать несколько компонентов, и каждый компонент он имеет вообще свои уникальные лицензионные ограничения. Один может быть сетевым, второй может быть не сетевым, в одном может быть там, 10 сетевых лицензий по рабочим станциям, а другой компонент может быть лицензирован по 5 копиям ПО. Абсолютно. То есть в рамках одного продукта разные компоненты могут иметь абсолютно разные, абсолютно независимые друг от друга лицензионные ограничения. Поэтому Да, конечно. Да, примите, на одном... Да, да, да. да. То есть, и еще раз. В одном продукте может быть несколько компонентов. Компоненты вообще никак не пересекаются. Вы можете задавать лицензионные ограничения в... Полностью отдельные. Более того, вы можете сделать даже несколько продуктов, в терминологии Garden Station, несколько продуктов, а завести туда одни и те же компоненты в оба продукта, но назначить им разные рецензионные ограничения. То есть, одному, то есть у вас ПО, оно одно. То есть ПО у вас привязывается к номеру компонента. Ну, Если быть точным, оно привязывается а, к... Ну, алгоритм шифрования, конечно, и к ключам шифрования, которого этого алгоритма есть. То есть, если вы указали номер компонента номер 10, э, и ваше полозащищение, оно защищено на алгоритм шифрования, соответствующим компоненту номер 10. Как этот компонент лицензирован, это уже вопрос десятый. вашего вашей программе совершенно это не важно. Абсолютно она защищена ее там, участки секции кода, они зашифрованы именно на алгоритмы шифрования, который соответствует компоненту номер 10. И, еще раз: ПО без разницы, как лицензировано ваше, э, как, оно лиценз... как оно лицензировано, какая лицензия записана в ключ. Вот, поэтому да, можно создать даже несколько продуктов, имеющих одинаковый набор э, компонентов но разные лицензионные ограничения. И одному дистрибутив у вас будет один, при этом одному клиенту вы отгружаете одну лицензию, другому клиенту другую. У вас как раз-таки Garden Station позволяет ну, вот, очень гибко раздавать лицензии на один дистрибутив, на один продукт. Программный продукт. А планируется ли поддержка протектором NetCore? Она есть уже. Вот в SLK версии 2.1 она есть. Возможно ли объединение нескольких сборок .NET в одну при защите с помощью Guardant SLK. Но если вы говорите про Guardant Protection Studio, то да, вы можете в... Скажем так, если это, ну, например, только Netcore, то да, можно загрузить сразу несколько файлов Netcore в один проект. Если это прям принципиально разные вещи, то есть .NET Framework и Netcore, то нет, нужно будет... В Gardant Protection Studio заводить разные продукты. О, извините, разные проекты для этого. Проект в терминологии Gardant Protection Studio, это вот я зашел, указал, что за программа, указал, к каким компонентам привязываться, чтобы у меня в следующий раз это не потерялось, я это сохраняю. Вот все, что я вбил, это вот есть проект. Ну, соответственно, если у вас есть какой-нибудь белый сервер то да, можно просто вызывать Garden Protection Studio через консоль, подкладывая под него, соответственно, вот. для uh, Net Framework один проект, для Netcore другой проект. Так, давайте еще раз проверим, что я на все ответил. Вопросы все отвечены. Чат. Чат. Так, чат тоже. Ответил. Ну что, все, коллеги, давайте на этом закончим. Пожалуйста, вопросы, пожелания и какие-то рекомендации, пожалуйста, присылайте на адрес вот на экране. Всем большое спасибо. Всего доброго.